Без тебя не идут дожди и не падает плавно снег. Даже солнце не хочет светить без тебя. Мой родной человек, я не слышу капелли звон. Да и гром без тебя не гремит. Только стая черных ворон непрестанно за окном колосит. Без тебя не растает лед, не придет без тебя весна. Никогда не наступит рассвет. Без тебя только лишь одна тьма. Шелест листьев и шепот Волны, безмятежность В лесной тиши и закат На краю земли. Все нелепо без тебя, пойми, Без тебя не построить Облом. И позволь, Процитирую я, не даже синий небесный свод Кажется каменным Без тебя, без твоих Восхитительных глаз Путь к себе не могу Обрести. Я старалась, Поверь, не раз. Но все тщетны попытки мои, не твой голос на душу бальзам, От всего он меня исцелит, от склиполи и колотых рам, без него ж все как прежде боли, Без тебя моя жизнь пуста, не к тебе никогда не остыть, Прошепчу лишь, всем сердцем моля, не теряй, не порви эту нить.